Mm. <music> В американском штате Флорида неизвестно застрелил рэп-исполнитель Джоссе Дуэйнон Фрой, известного под псевдонимом XXXTentacion. Об этом сообщает ТМЗ со ссылкой на департамент шерифа округа Броуэрт. В соцсетях появились видео с места событий. На них видно, что артист сидит в водительском кресле автомобиля и не подает признаков жизни. В правоохранительных органах заявили, что нападение на артиста совершили двое чернокожих мужчин в капюшонах. У стрелявшего на лице была красная маска. Подозреваемые скрыли с места преступления на автомобиле Dodge Journey. Черного цвета украшения шафу убитого сумку ловы Светон. В прошлом году Рэ переинсценировал собственную смерть в соцсетях и опубликовал видео, где было видно, как он становится на табуретку и совершает самоубийство. Позже стало ясно, что это был фрагмент клипа Look at me". Артист родился в 1998 году в городе Plantation по Флориде. Его альбом «17», вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продаже в США. Любить или не любить его музыку – дело ваше, но его влияние на современную культуру нельзя недооценивать без привлечения. Хочу сказать, что Икс, он был голосом поколений, наверное, и это тот человек, песни которого реально слышались из каждого утюга, если можно попробовать так сказать». Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.